Привет, дорогие друзья, с вами Александр Андреянов с острова Бали, и я решил сегодня рассказать вам о том, как работает ваше внимание и почему в вашей жизни нет результата. Вот, э, тема эта, она очень обширная и очень интересная, это по сути ключик к управлению вашей реальности. Я постараюсь сейчас в двух словах, прямо на трех примерах это показать. Внимание – это тот источник, та энергия, которая проходит через вас и направляется туда, куда вы ставите намерение. То есть, если вы поставили намерение, допустим, дом ваш, и вы его представляете, все ваше пространство начинает работать в направлении вашего дома, создавать там активы, зарабатывать деньги, вы смотрите, какой будет там дизайн, строительство, и когда-то этот дом появится. То есть, сначала есть образ, картинка, потом вы направляете туда вашу энергию, внимание она энергия набирается, набирается, набирается и появляется ваш дом. И часто меня спрашивают, как навести порядок в голове. И если вы посмотрите сейчас вот на это поле, то вы увидите, что за этим полем никто не следит. Вообще, это поля, они здесь очень дорогие, то есть, здесь земля очень дорогая, ее мало, ее, на ней или строят дома, или сеет рис, но на этой земле ничего не делают. Посмотрите, она заросла травой. Потом постепенно здесь появятся деревья и э, здесь будет э, джунгли. А теперь посмотрите вот сюда, на соседнее поле с другой совершенно стороны, где четыре раза в году зреет рис и здесь уже рис убрали эта земля отдыхает потом придут люди вытащат остатки риса и сожгут примерно это будет выглядеть вот так далее они все это перекопают потом земля отдохнет потом опять посеют рис и вон там вдалеке видите есть зеленый рис а есть желтый рис вот желтый рис это уже готов к съемке а зеленый еще спеет и теперь Давайте приведем аналогию в нашей голове. То есть как же навести порядок в голове и как сделать так, чтобы в вашей жизни были результаты. Ну, во-первых, нужно понять, куда вы направляете свое внимание. Оно или у вас рассеяно, у вас все обо всем, беспорядок в голове. И вот этот кран с вашим вниманием просто хлещет во все стороны. Или у вас четко, конкретно понятно, что вот здесь вы сейчас убираете, скапываете, сеете и получаете результат. Вот вам пример два поля. Одно поле заброшенное, внимание ему не уделяется. Что с ним происходит? Тут бардак и э, никакого урожая нет. И вот вам пример с рисом, где э, хозяин уделяет внимание, и сеет, и получает э, результаты. То же самое вы можете сделать в своей жизни. И еще маленькое-маленькое напутствие, которое вам э, будет полезно. Смотрите, участник этого поля, хозяин этого поля решил посеять рис. И этот риск, как бы не хотел хозяин этого поля, не вырастет раньше, чем через три месяца, потому что таковы законы природы. И если вы захотите сделать какой-то свой бизнес, создать, и вы его создаете, он у вас не получается, значит просто еще не пришло время, то есть еще нужно побольше уделять этому время. Вот пример хороший с ребенком, если вы сильно захотите, то вы не сможете сделать так, чтобы у вас родился ребенок за три месяца, не можете, даже если 9 женщин забеременеет, все равно за три месяца ребенок не родится, ребенку нужно 9 месяцев, то же самое с вашим урожаем, если вы хотите результата в жизни, дайте ему время. С вами был Александр Андреянов, с верой в ваш успех, я верю и я знаю, что каждый из вас уникальный человек, который достоин вообще всего. Всего, что вы захотите. Если это видео вам понравилось, поделитесь в своих социальных сетях, ставьте лайки, делитесь, делайте репосты, пишите комментарии. И давайте с вами поиграем и позадаемся вопросами об этой жизни. Пока!